приветствуем с вами Сергей Бердачук и мы начинаем курс по поисковой оптимизации первая тема это как вообще работают поисковые системы у человека у которого какая-то проблема он открывает браузер чаще всего и набирает по строке поиска проблему Хочу купить, хочу то-то, то Ему отображается список так называемых. По результатам его запросов поисковая система возвращает список из наборов сниппетов, вот так вот, наборов сниппетов, в которых описание, как сайт краткое описание ссылка на сайт обычно так плюс боковые колонки здесь идет контекстная реклама то есть это платный проплачиваемый трафик это может быть контекстная реклама еще и сверху и снизу то есть у нас есть борьба в трафик есть поисковый это вот часть есть платный трафик ну в общем то оптимальные варианты это охватывать оба рекламных потока то есть и контекстную рекламу и контекстную рекламу и поисковую оптимизацию поисковая оптимизация она позволяет долговременно привлекать ваших клиентов на сайт и фактически ваш бизнес бесплатно контекстная реклама стоит денег но зато контекстная реклама позволяет более четко определить что Хотят ваши клиенты, потому что в отличие от поискового трафика у вас вы даете объявление. Давайте нарисую структуру, как это работает. Дается какое-то объявление, то есть клиент, он смотрит ему и видит по результатам поискового запроса, ему отдается какое-то объявление. В нем есть заголовок, опять же текст и ссылка. Этих объявлений обычно несколько, 2 три, до 5 штук обычно. И если какое-то объявление, вот это, например, заинтересовало, он переходит на нужную страницу вашего сайта. Причем не на... Вы можете контролировать, какая страница. Здесь ему дать предложение. Очень важно, кстати, дать именно то, что он искал. Вот я хочу мобильный телефон Nokia, например, или там Apple, да, такой-то модели. В объявлении должно быть... Написано, что iPhone, например, такой это модели. Дальше ссылка на страницу, в которой описывает этот телефон. Описываются его характеристики, описываются отзывы и предложения к действию. Очень важный элемент это ОДП, так называемая форма Affair, Deadline, призыв к действию. То есть само предложение, Deadline, это ограничение по времени или по количеству, то есть различные способы и призыв к действию, что надо сделать. Так вот, в платной рекламе мы получаем эффект того, что у вас собирается статистика, то есть по факту вы делаете таких объявлений, для каждого разного варианта ключевых фраз например сотня есть, чем больше их вы сделаете тем лучше и статистика показывает что из-за этой сотни вот у вас сотня реально работает только примерно 3-5 процентов то есть 3-5 процентов монетизируемого трафика вот этот вот трафик на первом этапе при помощи контекстной рекламы мы Определяем, какие именно ключевые фразы нам самое интересное в продвижении. плюс там какое-то облако дополнительных фраз, которые коррелируются этой тематикой. И дальше создаем под них именно продающие страницы. Наша задача впоследствии создать структуру сайта таким образом, чтобы у вас получалась такая картина. не просто создаем сайт с какими-то страницами по релевантным ключевым запросам а создаем мы вот определили, что какая-то страница нам приносит деньги то есть ключевая фраза наша задача вот человек ищет какую-то информацию да, завести его по этой ключевой фразе на, на коррелирующую ему Страницу, здесь создать полезный контент который ему интересен а здесь написать в конце какой-то призыв действует там например по этой теме интересно еще вот это вот плюс вот это вот соответственно человек видит в конце страницы какие-то там ссылки которые то есть им не просто текст вы ему дали полезную информацию а призыв к действию прочитай еще вот это если тебе интересно. И вот это. Фактически мы получаем бесплатный трафик в дальнейшем. То есть мы вначале протестировали, что конкретно нам, человеку, интересно. А дальше мы создаем под него именно продающую страницу. подающую страницу при помощи контекстной рекламы наиболее оптимально ее оттестировать. Создается специальный AB сплит-тест. То есть две версии страницы. Мы в дальнейшем рассмотрим, как это делать. И у этой страницы уже конверсия может быть достигать не, не там 0,5% то есть вот эта страница она не и вот не продающая то есть напрямую продавать бесполезно людям надо давать именно ту информацию которую они искали в данном случае мы самое оптимальное конечно чтобы он сразу попадал по запросу на вот эту страницу но мы создаем еще обвязку то есть вот эта страница мы оптимизу, оптимизируем Эту страницу в запрос поисковой выдаче, чтобы она попала в топ-10, как минимум. То есть, вам при помощи поисковой оптимизации надо определить, какой конкретно, какие конкретно запросы у вас лучше всего монетизируются, по каким фразам вам создавать воронки продаж. То есть, у вас реально получается вот такая воронка, грубо говоря которая захватывает цель ее привести человека в, на какую-то страницу причем этих воронок на сайте должно быть много не одна, а по каждой вот этой ключевой фразе, которую вы выделили та фраза, которую мы монетизируем, эти те 3-5 процентов вы должны, даже по-хорошему надо в топ-3 попасть чтобы кликабельность, в общем когда людям отображается информация на странице, у нас экран ограничен размерами. И ему отображаются результаты выдачи примерно вот таких блоков, штуки 4-5, в зависимости от размера экрана. Ну Сейчас уже экраны большие достаточно, но учитывая то, что еще мобильными устройствами пользуются планшетами разнообразными, то есть рассчитываем на то, что самое оптимальное это попасть либо же на первую позицию, либо же на последнюю вот этой вот строке но самое вот фактически это у нас топ топ 3 или топ 5 самые оптимальные, то есть в пятерку если вы попадаете еще достаточно хорошая конверсия потом по факту на самом деле поисковая система возвращает топ 10 то есть 10 таких запросов и еще если человек скролирует вниз то вот это вот последнее объявление оно тоже достаточно неплохо прокликивается то есть нам по минимуму это попасть в топ 10 чтобы клиент дело в том, что там вот страницы, которые еще дополнительно отображаются по ним уже переходов гораздо меньше будет И нам надо попасть именно в вот эту вот самую первую топ 3 желательно тогда у вас будет поток именно целевых клиентов то есть именно тех клиентов которые платят деньги именно тех для, для их поиска мы сделаем давайте так, я отдельно выделю тоже будет бесплатный курс сделаю страничку если вам интересно будет контекстная реклама тогда заходите на страницу дв больше продаж .ру касая черта адв на ней будет описание этого блока и там будет если вам будет конкретно интересовать как выделить в поисковой оптимизации то есть чтобы функционально разделить мы сделаем по поисковой оптимизации отдельный блок порекомендуйте в блоке там будут вы увидите блок рекомендации в соц сетях Рекомендуйте и запишитесь на тренинг по бесплатный тренинг по контекстной рекламе я расскажу как выделить это 3-5 процентов ключевых фраз а дальше мы продолжим уже в поисковой оптимизации как нам раскрутить сайт чтобы получить максимальную отдачу поэтому прямо сейчас заходите на сайт большепродаж.ру здесь регистрируйтесь еще дополнительно в бесплатный тренинг по контекстной рекламе и там я вам расскажу, что делать дальше. Жду вас в следующих занятиях. С вами был Сергей Бердачук. Сайт проекта большепродаж.ру Удачи!